В предыдущем видео вы, мои милые, познакомились с идеальной весенней палитрой и предполагаете, что вы относитесь к весеннему типу. Однако убедиться в этом вам поможет внимательная проба цвета. Пробу цвета необходимо производить собранными волосами, без макияжа и украшений, чтобы ничего не отвлекало. Возьмите лоскуты ткани, шарфы, лотки или полотенца цветов весенней палитры, светлых, чистых, прозрачных оттенков синего, как светлый цвет воды, затем красного, желтого или зеленого. Кроме того, черный и белый шар и лоскуты ткани, таких тонов, которые не относятся к весенней гамме. Важным условием будет естественное освещение, отсутствие светотени. Лучше всего протестировать цвета около окна, выходящего на север. Не торопитесь, вам потребуется некоторое время, чтобы смотреться в свое лицо.